Матхусь, привет, друзья! И снова с нами Миша, и снова с нами Го! А Ура. сейчас мы завершим наш выпуск про Го а, авторской задачей от Миши. Авторской вот, да. Вообще, Го — игра совершенно удивительная, в которую компьютер обыграл человека только совсем недавно, как я понимаю, да? Да, 4-5 лет назад. 4-5 лет назад, потому что шахматы пали в 1997 году в лице Гарри Кимовича Каспарова. Есть, который проиграл, даже помню до сих пор, Deep Blue да. Она называлась До нее Deep я тоже внимательно читал эту историю когда -то, когда в детстве играл в шахматы А, а, а, ну а ты вот. и, шах... и шахматы Да Вот, сейчас будет авторская задача, но тут нужна какая-то подготовка Потому что... Хотя бы моральная Да, потому что если вот ну кто из вас играл в Go Те, конечно, сразу оценят ее красоту А вот мне, чтобы оценить, нужна небольшая вводная Да, поехали Значит, сначала мы решим простую задачу. Нам нужно будет захватить один камень. Так. Давай поставим этот камень сюда. Так. И а -а. я буду его захватывать. А, ты а я хочу слинять, иначе меня сейчас зарежут. Да. Ой, а почему ты не... А, сюда ты не стал... А сюда ты не стал... Да. А, давай... что, если сюда, то у меня как бы больше получается вроде как... Ну, ты, ты, да, ты вот ты, что, ты уже, ты уже убежишь. Ты двух сторон, а я в одну, я быстрее. Поэтому нужно... Верно. Так, нужно думать, значит, как мы догоняем, вот так, да. То есть я, Ты мне все время оставляешь один ход только, да, как да. в дальнейшем, причем в перспективе этот... Да, перспективы ага. все время не очень. Все время, и, как а, и это когда-нибудь закончится. Когда-нибудь мы в углу, да, закончим? Да, в, в углу, сейчас уже скоро. Дюрок, мышка, да, да, да, Опа. все Опа. понятно, Опа. и, ну, ну и все. Ну все, Следующий съедаем. Съедаем. Следующих вот так и все. Хрум хрум. Съел, да. Вот, это был наш ужин. Так, понятно. Значит, это вот то, что нам нужно будет, да, для да. работы это... с э, дебютом, о, с этим самым, с, с, э, с этой задачей. Это, это, это основная сюжетная линия. Есть нюанс. Вот вам, да, Иваныч вот вам, вот вам тот же рисунок, да. Да? Давай камень сюда. Так. И один камень вот сюда. Так. Okay. Что теперь? Я смогу тебя догнать или нет? Как думаешь? Ну, а, скажем так. А, ты сейчас в любую сторону, нет, ты только в одну можешь. Да, ту туда я не могу. А здесь я все еще планирую еще туда. Может, ты не сможешь? Не знаю, но, может, я не сможешь. <coughs> Да, поп посмотришь? Я попробую. Ну то есть, как бы да, да, да, да, у тебя что же однозначные, да, ходы? Да. Да. Нет другого, И нет вот другого я... лома, нет другого приема. Ой, я ушел, потому что тут да? уже много свободы. Как-то... Вроде бы, да? Здесь, здесь, здесь ну, ваше лазье не встал. стояло. Все, все, Безобразие. здесь стояло. Ага. Ага. Так. Пойдем на место. Так. Еще один Давай поставим камень сюда. Один сюда. И один. <coughs> И вот. Вот так, да? Да, но тут уже как бы... Ну что, сможешь убежать? А... Ну, смотри, вот Приним, давай, принимаются ставки. Ну, пишите в комментариях. Да, пишите. Но я бы сказал так. А, ну, пишите. Но вы сейчас все увидите. Итак, ну, да. я бы сказал так, что здесь и, и у тебя и у меня. Так, то а у меня было одного, у меня было преимущество. Но если есть и у тебя и у меня, возможно, ты ловко используешь то, что у тебя тоже есть. Да, возможно, они правильно стоят и все сможет ну, да, встать знаем. на свои места. Так, значит, сначала мой ход. Не, не беги вперед да. по Я все равно бегу сюда, но не сразу. Так, так, вроде бы тут у меня большая свобода сейчас появляется. Ой, а ты что-то другое сейчас сделал? Нет, все правильно. А, нет, все правильно. Все хорошо. Так. А -а -а -а! И теперь я поворачиваю сюда. Видите, она, она, она начинает ехать в другую сторону. Да. И поехали. Да, да, да. И все равно мы приедем. Да, притчная Ну, собственно, даль дальше, дальше приключений по пути не будет. Как у Сорокина, да, все. Ура. Поймал. Ну что ж. Да, да, поймал. Ну что, мы что, готовы к супер ловушке, да? Кажется, да, мы выставим саму да, задачу. Ну что, давай. Поехали. Я белые, да, выставляю, если давай. правильно, сейчас. Короче, И... сориентироваться с этого. Ну, не важно. Ага. Так. А, тут же точечки, да, стоят, в вот общем-то. Да. Ага. Так. Под запись учимся расставлять позиции да. быстро, но это не просто, это не искусство, нормально. Вот здесь, по-моему, стоит. Ты проверяй меня, потому что я... Сверим потом, да. Сверим часы. У нас тут казус был с Димкой, да? Немножко не доставили в одном месте с Новым годом. Да, я вот, ну, я сфотографировал, чтобы все. все было хорошо. да. Так. Должно все получиться. Должно сойтись. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Само решение, будешь вспомнить. Да. <laughs> так. Ну что? А, давайте посмотрим на позицию. Тут не сказано, что делать, а доска большая. Вот у нас есть группа. Да. Да? Да. Мы помним из предыдущего ролика, что если бы была группа такая, да. все было бы классно. Но это все белое было бы. Да. Но да. так группа не живая, ее надо спасать. Понимаете меня? Спасать белых? Да. А, есть... ты сейчас ее закроешь. А кто здесь выиграет? Здесь ход белых. Сейчас будем мочить за белых А, мы будем мочить черных за белых И это ход белых Да, первый ход белые А, можно пропускать ход, поэтому не важно Больше черных или белых Да, просто что-то нарисовано Действие Да, конечно. При том, что может ход не так часто пропускать в реальной игре А в этюдах, соответственно Нет, но есть интересные задачи шахматные Где вот что-то поставлено Могло ли такое получиться вообще изначальной позиции Ну ладно Да, так, Ну а... что будем если делать? Если я сделаю да, стат, что произойдет, ты ее окружишь сразу. Да, сразу. Ты ее оба, съешь. и все. Да, ты ее съел. Так, тогда... Даже больше того, если ты сделаешь ход в другом месте, я такой, оба, и все. Как бы Часики тикают. Одна свобода осталась следующим ходом. До свидания. Вот так. Что же делать? Ну, а... Спешить на помощь. Съедать другие черные группы. Верно. Давай, какая из них самая слабая? Какую будем первый съедать? Ну явно где-то там, потому что здесь ничего не происходит. Здесь какие-то, да, одиночные камни болтаются для. Сейчас. Они потом пойдут в общую картину. Я Вот, так что я хочу сказать: что здесь мат в два хода, а я могу сделать угрозу мата в один ход. Да. Ну, не мат, а съедение. И это как мат. Сразу же уже спасет мою группу. Вот эту первую, да? Хорошо. А, Супер, надо мне что? надо защищать эти камни, да. и я могу сюда пойти, соединиться. Ну да. У меня будет два дыхания теперь. Ну я опять, да? Давай. Ну наверное так. Хорошо, отлично, ну, не знаю, ну, отлично, кажется, так, да? В самый раз. Самый я раз, могу да? пробить этот камень, да? Да, тут тут, и тут есть тут съел. есть такое, вот, такая штучка. Да, я съел камень. Сейчас и сейчас вот это не не считается, да? Нет, не, у тебя здесь два, два, да. два, два дыхания, пока все в порядке. Так, пробил. Ну, то есть, понимаешь, что сюда ты, в конце концов, я с этим соединю и съем, да, все? Или нет? Если я, если, если я просто ухожу сюда, ты сразу выберешь. А, а, я, я выиграл. Да. Ну, в смысле, не выиграл, да. но сделал хорошо. Так как, что я, значит, пробил, я, я пробью. Да. Теперь, если я это делаю, что у меня происходит? У меня происходит... Эм... А, ты сюда поставить уже не можешь, да, да? свой? Почему? Потому что... Это, это последняя свобода. А, И, я собственно, поставил... она одна. Ты поставил да. мат в один ход. Вот. То, что -то требуется. Все, да? Да. Но да. это, это, это, это начало нашего приключения. А, это начало нашего что приключения. Хочешь, Значит, на был, было вот так. Правильно? Да. Было вот так. И я теперь пробью камень. Что делать будем? Ну, я подскажу, если, значит, окружать вот снаружи, да. тогда у меня сейчас два дыхания, ни одно из которых ты не занял. Ты съедаешь, да. Я съедаю. Всё. Да. <кх touring> Поэтому надо продолжать э, упрямиться. Значит, вот есть два, дв дв две свободы у группы. Да. Сюда нельзя ходить, потому что повторение позиции. Да. Вот, значит, надо ходить сюда. Значит, надо ходить сюда, так. Без вариантов. Э, так, мне, мне надо съесть этот камень. У меня других вариантов других нет. Других тоже нет, да. И теперь можно пробить. А почему? Потому что... Позиция, да. позиция поменялась. Так, и что сейчас происходит? Сейчас, сейчас у, да, у, меня, у, у, можно... у меня одно дыхание, а, да. Я пробил, я снял камень. Да. Значит, у тебя одно дыхание. У меня одно дыхание. Я пробить обратно сейчас же не могу. Я здесь соединюсь. Да. Пока так. Ну, я опять могу создать угрозу, да? Нет, только... Да? Нет, все правильно, но только не сюда. Не сюда Если да? сюда, то я соединился со своими. А, привет, да, я должен отрезать тебя от своих да. От друзей. Да, надо, надо поворачивать. Да. Теперь, смотрите, нек некоторое время после, значит, некоторое время будет следующее. Если я пробью обратно, да. я могу сделать. ты можешь. Ты как бы меня закроешь с той стороны, и все, больше бежать некуда, одна свобода. Опять, да? Закончились. Так что, значит, вариант с пробисьем мы дальше рассматривать не будем, да. Будем некоторое время бежать. Так. Окей. Okay. Okay. Бежим. Okay. Бежим. Okay. Uh -huh. Давай, в какую сторону? Заб Тут все время придется думать, в какую сторону, в отличие от лесенки, где мы просто в одну сторону. Well, вот well, здесь я боюсь этого, поэтому я хочу от него отрезать, да? Да. Yeah. Правильно? Yeah. Right? No, no, no, no. yeah. Нет. Not not not. Right. Not Тут no. у тебя этот камень будет слабый, ah, поэтому может ничего не получиться. Тогда да. сюда. Хорошо. Теперь... теперь от него надо теперь отрезать. я боюсь уже этого. Да, в самый раз. Угу. Теперь так, ну я теперь, боюсь. Теперь, теперь, теперь сложно. Значит, теперь. Сложно, да? Да, теперь вот, сю вот сюда нельзя идти, потому что мы здесь придем не туда. Это, это, это я просто помню. Это невозможно ага. пересказать. Но э -э давайте, да, давайте я покажу. В чем, в чем возник прикол? Да, в чем? Э -э значит, я, по я, а по я а поставлю а сюда. И все, а ты э э с черными соединился, да? А, ну да, я могу просто соединиться. <свяк> <свяк> Можно сделать красиво. Смотри, в этот момент про пробить. Да. Да. И белый не может стоять, конечно, сюда, потому что его съедят. Ага. Вот. А значит, у него нет, нет шаха. То есть, вот два дыхания, а шаха нету. И все. Дальше светит. Офигеть. Съели. Это, значит, од одна ветка, где мы пришли не к тому, к чему так, хотели. Снимаем. Ты помнишь, С да, что происходило? Да. Так. Пока, пока помню. Так, камень здесь. А мы, а мы здесь. Так. Верно? Верно. Повернем сюда. Ага. Так. Мы его отправили. Мы отправили черных сюда. Отправляемся дальше. Да. Здесь снова развилка. Так ведь? Да. Мы хотим отрезать. От... Мы можем сюда или сюда. Да. Мы все равно придем к этим камням, и придется с ними что-то проворачивать да. примерно одно и то же. Но нам не хочется приходить к тем, да? Ну. Что ж, давай я сразу раскрою, что. Да. Значит, все равно, конечно, до, до, до, до, нужной, до нужной ветки, да. до нужного конца варианта, ведет только, только этот ход. Понятно. То есть, на самом деле, вот это, это все здесь не зря стояло. Это все не зря. <з Googles> вот, по -поч -поч -поч Почему вот этот ход станет понятно в самом конце? В самом конце, да? Да. И то, как бы... Но я постараюсь показать, поменять их местами там. Значит, окей. Пока едем. Пока едем. едет значит, мы едем. Едем, да. Да. Вот мы приезжаем сюда. Ну, надо отрезать от всех, да, получается? Да, верно. Потому а, что если от этих, то, то, то они соединятся в углу со своими, и теперь нельзя, нельзя давать шах опять. Ага, шах это вот так, да, будет? Да, и... это нас едят. У нас едят, да. Проблема. Да. Значит, отрезаем. Значит, отрезаем от тех, теперь что у нас еще вот эти висят под матом двохода, но ничего страшного, мы же мы догоним. А, в смысле, вот, э вот эти и вот эти, да? Да, мы догоним этот паровоз. Так. Продолжаем. Продолжается так. ходьба. Так, сюда. Так. Теперь время пробивать. Потому что если я соединюсь, то меня догнали совсем. Да. да. Время пробить в этом случае. Так. И мы помним, что надо все равно ставить шаг. Прямо вот в той точке, куда ставится. В данном случае сюда. Да, да вот она, полоса. Вот она. Да. Это нормально да. отдавать ваши камни в процессе. Главное, чтобы в конце все сожрать. Так, съели здесь, пробили обратно. Так. Снова угроза, да? Да, соединяемся и снова начинаем бежать. Теперь не даем в эту сторону соединиться. Да, значит поворачиваем в эту сторону. Значит, кажется, первый поворот у этой лесенки. Опять так, да, здесь? Пока с той стороны есть камень. Да. А вот тут уже только так, да? Да. Отлично. Пока все хорошо. Не, вот так. Вот так. Да, мы все время бьем по носу. Так. Хорошо. Хорошо. А, вот тут интересно, да? Да, тут Меня есть. Мне как нужно зацепить вот этот, да? То есть я могу так, и тогда ты туда должен уходить, а могу так. Угу. Пользуясь тем, что вот сюда ты уже не пойдешь. Угу. Не знаю. Непонятно. Ох, да. Если... Так, ну давай попробуем. Так. Давай попробуем. Вот так. Да, вот это, вот это то, что не будет работать. Если сюда же меня совсем выгнал, на простор, так что ты поверни меня сюда, продолжай гнать краю, да, но здесь у меня два соединения, и как бы вот этот камень висит, поэтому я пробью, вот здесь красиво, если бы я сходил сюда, я бы проиграл, кажется так, а если я пробью, то ты не можешь нанести шаг. Потому что так, так. Ага, ой. Вот да. такие дела. Окей. Это мы повернули не туда немного? Очень интересно, да. Слава Богу, сейчас подожди. Мы ничего не забыли? Конечно, мы забыли одного персонажа. Мы забыли одного персонажа слева. Мы считаем, что он здесь всегда стоял. Да, здесь я стояла всегда. Так, но мы узнали, что надо поворачивать отсюда. Так. Хорошо. Поехали. Ага. Дальше, да? Гоним на выход. Гоним И... на выход, но не сюда. Да, сюда. А, подожди. А, а. Можно, можно сюда? Да, как раз. Так, теперь мы... Здесь, здесь... здесь. Однозначно, да? да? Да. Здесь однозначно. Здесь, если мы сюда пойдем, то... Смотри, какая штука. Оно выйдет с двумя дыханиями, но оно на наш камень нападет. Поэтому дальше мы развалимся. Ой, интересно. Боже. Так, боже, как интересно. Так, что ты делаешь дальше? Это и Да. Теперь я сюда, да, в Да, нападаешь. Ну что, можно Можно сейчас соединиться, но можно и... Кстати, что это? Пробить. Давай пробьем. Так. Что делать? Наносить шах там, где наносится. Вот у всей этой колбасы да. од, од, од, одна нога здесь, а другая здесь. Да, сюда здесь ходить нельзя, значит, ходим сюда. Сбиваем этот камень. Теперь можно пробить. Ура. Соединяемся. Так. И идем ну, сюда. Здесь надо сюда, конечно. Да, да чтобы, чтобы не соединился с этими, эти ребятами. Убрать, да. Значит, этим мы убрали, этим мы убрали. Да. Теперь пошли туда. Теперь да. снова пробьем. Да, не совсем. А, снова пробьем, значит. Снова поставим шаг. Тут практически Слаги. однозначные, да, все ответы, в общем? Ну, там есть пути, но. Ответы однозначные, но mm -hmm. сама а вот доказать, эта конструкция да, да, да. очень трудно находится. Господи, да. Так. Обратно, да? Что? Да. И вот теперь, если мы повернем еще раз, да, как было в тот раз, типа такого, мы придем сюда. Убежит. Это не то. Да, Это да. не сработает. Побежит. Но, но, кам... да? но здесь и камня вот такого типа нет, а -а -а, да? Да. Поэтому мы гоним его сюда. Так, зато мы можем теперь гнать вот так, вот именно. Один убедим, гнать. Да. Так. так. В этот момент не будем ставить камень в угол, а пробьем. Так. Да? Опять бьем с ноги. А закрыл, да? Его? Да. Но можно же съесть этот камень. Да, у камня. Да, В углу два съел, две свободы так. всего. Съели, пробили. пробили. Отлично. Так, соединились. Ага. А, снова... съел, что вы себе да. себя. Так, снова, снова выбираем год, но, направление. Но, но, на самом деле, если мы идем сюда, мы можем прийти сюда. Но потом мы пробьем, и мы не сможем ставить камень. Давай я покажу быстро. Да, да, да, да, да, да, да. да. Ну, ну да, ты, ты выходишь. Да да, да, да, да, да, да. Оно выходит. Оно выходит вот сюда. Да, соединя... ну, что соединяется. Так, если что... Теперь я ставлю, ставлю шах. Да. Но черный пробивает. Да. И шаг ставить нельзя. Так, то есть это... Это неправильный ход был. Да, это мы, пришли не... мы пришли не туда. Мы... мы не туда шли. Так, что делаем? Возвращаемся. <свят> У нас есть возможность открутить назад. Да. Так. <свят> и вот Сядь, ну Я тебя до этого гнал сюда. Да. А теперь не пора повернуть. Нет. Опа. Сейчас, но у нас этот камень пока должен быть пробит. Повернули. Продолжили. А я продолжаю гнать, на самом деле, да, потому что у меня же 10. Да, а, ой. Да. Ой. Да. Я... И, и не, не, не здесь нет. повернуть, а вот, а вот потом повернуть. Это важно. Сейчас. Подожди, пока я гоню, да? Нет. Вот я, кам... я твои камни съем. Уже пора их съесть. А, а, ой, да, они да. Же, Господи, они же тоже подвешены. Да. Так. А теперь поворачиваю. Тут мои камни. Отсюда надо уходить. Отсюда надо уходить от камней. Опять не то, да, сделал? Смотри, когда возникает вот такая штука... А, нет, подожди. Давай разберем. Давай разберем. Я вот этим ходом нападаю на твои камни. И ты не можешь дальше открывать, надо защищаться. Да? Чтобы такого не возникло, надо гнать сюда. Так. И тогда тем же ходом, когда я нападаю на твои камни, ты соединяешься и продолжаешь атаку. Так. И сейчас ты что делаешь? Продолжай бежать. Куда я сейчас могу гнать? Вот Туда. сюда. Да. Сюда нельзя, да? Там, на, к, этим, черные, к этим нельзя, да. Черные острова страшные. Ну, сейчас... у тебя теперь тоже единственные ходы, тебя надо себя защищать. Сейчас. Ты сейчас угрожаешь э, э, вот... Эта группа вот. вся угрожает, то есть то, только так, да? Да. Да. сейчас уже не угрожаешь или угрожаешь? Нет, ты угрожаешь соединению. Mm -hmm. Значит, mm -hmm. надо ты не, ты не закрываешь соединение, а. ты меня mm -hmm. атакуешь Да-да-да-да-да. А то я угрожаю матом два хода, а, который все хорошо. еще висит. Да, да. А сейчас я атакую тебя все еще, да? Отлично. Так. Все будет хорошо. Продолжаю атаковать, да, получается, сейчас опять туда mm -hmm. или сюда? Я съем. А, подожди, подожди. Всех сейчас... съем. Если так, то все, все пошло, все, все туда, все да. Да. Нам надо привыкать, да, это очень. Это нормально. Непонятно. Так, этот камень я, я как-то игнорирую или нет? Ну, он, он будет мешать, да. Он Ты мешать. от него. Нельзя, да? Отворот, Нельзя. поворот. Да. Так. Опять, да? Да. Так. Блин. Так здесь. Опять есть от, от него уворачиваемся. Угроза, да, ага. Так. Вот ну что? Уже... Если я пойду сюда, да. то ты меня съешь. Всю целиком колбасу вот эту вообще огромную, всю. Да? всю. Так. Я попробую пойти сюда, но это ненадолго может, меня да? спасет, да? Давай. Я хожу сюда. Да. Ну ты... и все. Любой следующий ход и следующий ход ты ставишь какой-нибудь сюда, съел ты можешь все. сюда поставить. А нет. Нет, не я не уже я уже все. Я. Ты можешь меня угрожать? Ну, да. Хорошо. И я. Давай. Завершаю. вот сюда, да? <ква> вот так. Да. Все, могу да? Удар? Теперь. Получается сейчас, что вот эта линия... Вот эту ты спас. Вот, вот эту, эту... Я спас и с помощью спа... нее я закрыл вот эту колбасу. Вот эту, вот эту, вот эту, вот эту, вот да, эту. Да, это вот все эту одна колбасу. колбаса. Все. Вся она уходит, да? Да, подожди. Подожди. подожди, оставь. Чуть -чуть. Теперь, значит, давайте разберемся с вами, что было бы. Если бы, да? Если бы... Да, если, если бы мы здесь повернули немножко не так. Если бы мы здесь вот сюда пошли. Нет, знаете, не получится. Я предлагаю, если вы хотите дома, дома расставить. Вот, значит. Смысл в том, что если поворачивать сюда вот в этот момент. Да. Да? Как как, Какая-то вот такая значит, вариа вариация будет. Да. Это на каком этапе было? Это на этапе вот этого поворота. Помнишь, мы с тобой выбирали, куда поехать? Тогда будет что, вот этот ход я соединяюсь и угрожаю съесть. Да. Но вот эту колбасу, этот колбаса съедается у нее одно дыхание здесь То есть я себя подставил. На а? Да. Жесть. Если вот в нужный момент жизни повернуть не туда, и ой, все, ой да, все. все, бух и все, бух Конец. и ну, полный крах. Да. да, а так все спасли съели всю вот эту вот, вот всю ее, да? Вот, да, вся. Вся она. Вот. Ладно, собер, соберем камни. Время разбрасывать камни, время собирать да. камни. Вот эти все камни, все камни, да, они все будут... А, ты уже все подряд снимаешь или только из-за колбасы? Нет, ты колбасу. Давай только колбасу сначала. Сначала съедим колбасу. Да уж, во! Примерно такая конструкция остается, Жесть какая, да. И все. И тут уже все. А, ну это еще не конец игры, да? Ну, как тебе сказать, да? Лучше иногда сдаться. Круто! Михаил! Все, ура! Спасибо огромное! Спасибо за коллабы! Ребята, играйте в Го! Откульт, привет! И кажется, меня еще что-то ждет. Да, у нас исчезла эта доска. Значит, должна появиться какая-то другая. Должно выстрелить Да! Да ты что? Это тебе. Это от организаторов чемпионата мира, да? Да. Вот это да, друзья. Первый в истории мировых чемпионатов, чемпионат на территории неазиатских стран, проходит в России, во Владивостоке. Как мы да. уже говорили, повторяю это. И даже, видите, я получил подарок. Ну, чтобы Теперь до придется... июня не да. забыл, не забыл как играть и во что играть. Придется играть. Нет, я до Владивостока, да. к сожалению, не доберусь, но... Он но, да, но тем не менее это очень круто. Будем играть в ГО. Будем теперь учиться играть в ГО. Миша спасибо огромное организаторам. Передай величайший респект. И чтобы там все прошло на высочайшем уровне. Постараемся. Чтобы японцы не, как это сказать, не расстроились и не разочаровались, да. что дали нам такое высокое, так сказать, Конечно. такое указание, да. Честь. Доверие, да, честь и доверие оказано России провести первый. Не азиатский чемпионат. Маткульт, привет! Ну блин, не говори на себе не азиатская страна. То есть Владивосток — это Европа? Ну конечно, конечно, конечно. А Турция и Казахстан играют в чемпионате Европы по футболу.